Кризисы не приходят, они разражаются, а мы к ним не готовы, а их последствия весьма серьезны. Учитесь правильно реагировать на кризис, учитесь из всего извлекать полезные уроки. Внутри любой проблемы таится зерно равноценной или даже большой выгоды или преимущества. Уверенность в себе возникает, когда вы понимаете, что делаете, все возможное, двигаясь к цели. Вы должны быть готовы делать все необходимое для того, чтобы спасти ситуацию. Чем больше подробностей вы узнаете о сути ситуации, тем спокойнее будете сами, тем вернее будут ваши решения. Возьмите управление в свои руки. Лидеров интересует будущее, а не прошлое. Сократите убытки. Успех в бизнесе определяется гибкостью. Кризис – это момент истины. От малейшего шага зависит ваше будущее. Учитесь общаться с людьми, определите ключевых людей в своем бизнесе, четко объяснив им, что происходит и как вы будете действовать. Определите препятствия, мешающие достичь цели, и устраните их. Умение думать ясно и четко, использовать свой мозг для решения задач и принятия решений, повышает вашу стоимость во 100 крат.